Привет всем поклонникам математики, с вами Виктория Алексеевна и сегодня мы будем решать с вами задачу на составление уравнения. Я взяла эту задачку из учебника за 7 класс, автор Мерзляк-Полонский, задача под номером 87, обратимся к тексту. В трех цехах завода работает 101 человек, количество рабочих первого цеха составляет 4 4,9, количество рабочих третьего цеха. А количество рабочих второго цеха 80 процентов количество рабочих третьего сколько человек работает в первом цехе задачка нам задана, как всегда самым что ни на есть простым русским языком который мы используем каждый божий день и все э, работники фирмы считают количество людей у себя на производстве или у себя в фирме в процентах и в обыкновенных тробях. ну что обратимся к тексту Значит, составим условия к нашей задачке. История была про то, что было три цеха. Сказали, что количество человек всего 101. И дальше начали вдаваться в подробности. Значит, сначала количество рабочих первого цеха составляет 4 девятых количества рабочих третьего. Я предположу, что рабочие третьего цеха вообще неизвестная цифра, поэтому мы возьмем ее за х. Если нам сказали 4 девятых количество рабочих третьего цеха, то нам нужно дробь 4 девятых умножить на х. Потому что это правило. 4 девятых чего-то, то есть 4 девятых от, это значит дробь умножить на число. Дальше. А количество рабочих второго цеха 80% количества рабочих третьего. И тут важный момент. Если по задачке вам говорят 80% чего-то, вы в первую очередь проценты переводите в десятичную дробь, то есть делите на 100, а потом эту десятичную дробь умножаете то, откуда вы будете искать этот процент. Нам сказали 80% третьего цеха, вот вы и умножаете на выражение, соответствующее третьему цеху. Уберу условия. Так, и нам нужно теперь составить и решить Уравнение. В таких задачках вас просят писать. Пусть x это количество человек, это количество человек в третьем цехе. Тогда 4 девятых x это первый, ну и соответственно 0,8х x это второй цех. Составим и решим уравнение. Легкое сочинение. И после этого мы переходим к главной части. Составляем наше уравнение. Как оно будет выглядеть? 4,9х плюс 0,8х плюс х равно 101 человек. Я расшифрую. Значит, получается, это будет первый цех, плюс количество человека во втором цеху, Плюс количество человек в третьем цеху ой, равно 101 человек. Специально для вас, мои дорогие зрители, я по традиции решу это незамысловатое уравнение. Приступим. Значит, это уравнение содержит в себе обыкновенную дробь, десятичную дробь, и иксы, и обыкновенные цифры. Значит, я бы сначала избавилась от знаменателя 9. Для этого я домножу все уравнение на 9. 4 девятых. Умножить на 9х плюс 0,8 умножить на 9 умножить на х плюс 9 умножить на х равно 909. А, 909 это 101 умноженное на 9. Не забывайте, вам нужно домножить на 9 все 4 элемента, включая то, что у нас равно. Итак, по возможности сокращаем, умножаем. И пишем слитно у нас получится уравнение 4 x плюс 7,2 x плюс 9 x равно 909 так продолжаем и это подобные, они складываются и складываются по принципу целые числа с целыми и дробные подписывая 0. А значит это будет 4 плюс 9, 13, 13 плюс 7,2, нолик добавляем, будет 20,2. 20,2х равно 909. Теперь правую сторону делим на левую. 909. Делим на 20,2. Переносим запятую. Добавляем нолик. Это все по правилу деления десятичных дробей. И получаем 9090 разделить на 202. Делим столбик. По условию задачки нам надо было найти количество человек в первом цеху. То есть, если вы нашли уже значение х, это не значит, что вы уже решили всю задачку. Это говорит о том, что вы нашли, получается, что за х мы брали, количество человек в третьем цеху. Так вы и отмечаете, то есть человек третий цех. Тогда вы берете, пишете второе действие. Значит, в первом цеху было 4 девятых. Количество человек третьего цеха. Значит, 4 девятых умножаете на 45. По правилу, деления дроб... <с> по правилу умножения дробей вы подписываете 45 единичку. По возможности сокращаете, умножаете. И ответ получен. Вы получили 20 человек в первом цеху. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Я очень ценю ваше внимание. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.